Всем привет! С вами снова интернет-магазин «Водолей» и сегодня мы рассмотрим насосы дренажные фекальные мощностью 250 Вт. И сегодня с нами насос «Амнигена Польша» модель ТП 250 «Джемикс Россия» модель СГПС 250 и «Джимикс» модель фекальник 140 на 6. Все эти насосы имеют мощность 250 Вт. Теперь подробнее о каждом. Насос «Амнигена» при его мощности 250 Вт может создавать производительность максимальную 100 литров в минуту при напоре ш... максимальном 6,5 метров. Единственный его недостаток это пропускная способность. Так как он дренажный, у него пропускная способность частиц до 5 миллиметров. При этом эти частицы не должны быть ни песок, ни твердая как камушки там, или что-то такого образа. Они предназначены для перекачки загрязненной воды с естественными биологическими остатками. Максимальное погружение под зеркало воды 5,5 метров. Длина кабеля порядка 8 метров. Температура перекачиваемой жидкости до 35 градусов. Средняя цена в рознице 77 белорусских рублей. Хороший вариант. Самый тяжелый из всех. Насос GEMIX производства завод Китай, бренд Россия. Производительность максимальная до 7,5 метров кубических в час и напор до 5 метров. Из плюсов ему можно добавить, что это универсальный насос, он уже средний между дренажным и фекальным и способен пропускать частицы диаметром до 16 мм. Погружение под зеркало воды также 5 метров, температура перекачиваемая до 35 градусов, средняя цена в интернете 85 белорусских рублей. И насос Gilex, фекальный 140 на 6, в самом названии все сказано, 140 литров в минуту максимально и 6 метров максимальный напор. Того, что не сказано, пропускные частицы, точно так же, как и в Джемикс, до 15 мм. У них средняя между дренажным и фекальным насосом. Погружение под зеркало воды 8 метров. Кабель порядка 8 метров. Температура перекачиваемой жидкости до 35 градусов. Максимальная или средняя цена в интернете порядка 111 рублей. По весу. Самый легкий, средний, самый тяжелый насос. Штуцера стандартно, наверное, на всех. Единственное, что на этих моделях идут 25 мм, потом резьба 1 дюйм и 38 мм. И на одном, и на втором. На моделях насосов Gilex штуцера только под шланг 25, 32 и 40 мм. То есть, ну, на выбор. Чем больше диаметр, тем лучше для насоса. Дальше может или больше может подать воды на вашем участке. Все насосы довольно из качественного пластика выполнены. Прослужат, я думаю, вам верой и правдой. Из минусов амнигены только пропускные частицы. но хороший напор и отличная цена. Здесь больше частицы пропускает, но, допустим, у Джемикса всего лишь 5 метров напор. Здесь уже хотя бы 6. Но, опять же, напоминаю, характеристики заводы указывают максимальные. Надо понимать, что для того, чтобы насос работал хорошо, он должен от максимальной характеристики работать в среднем где-то на 70%. То есть, если здесь 5, то ну, его напор должен составлять примерно 3,5 метра. С вами был интернет-магазин Водолей. Всего доброго. До свидания.